Итак, теперь касательно пополнения именно кошелька децентрализованного. Как вы понимаете, у нас будет кошелек децентрализованный на Минтере. И в Минтертрейд будет другой кошелек для ставок, которые будут являться уже продуктом самой партнерской программы, самого проекта. Итак, что нужно для того, чтобы пополнить данный кошелек? Нам понадобится MetaMask. Metamask. Вы, в принципе, можете использовать... Тот метамаск, который у вас установлен. То есть Минтер это проверенная площадка, качественная площадка. И вы можете не беспокоиться о том, что у вас будет привязка к этому сайту в вашей метамаске. То есть в данном случае у меня пока не подключена, Не подключена, потому что я буду регистрировать новый метамаск. Только по той причине, что у вас может не быть метамаска. А так в принципе я могу подключить любой свой метамаск. Без опасений, что оттуда какие-то токены там исчезнут, если я буду использовать его в привязке к Минтеру. То есть никаких опасений у меня нет, но тем не менее я буду регистрировать новый кошелек. Просто для того, чтобы вам показать, как это нужно сделать. Опять же повторюсь, у вас может не быть этого кошелька и моя задача вам показать. А так, в принципе, если у вас уже есть Metamask кошелек, вам нужно будет просто сеть Binance Smart Chain B20 добавить. Далее сюда USDT импортнуть. Как это сделать я опять же буду показывать в рамках данного видео. И далее данные USDT пополнив, отправить эти USDT уже сюда на сайт именно Минтера. Итак, давайте с вами начнем. Чтобы установить MetaMask, мне нужно вот этот MetaMask сейчас удалить. Конкретно вот этот кошелек нужно будет удалить с приложений. Так, дополнение и темы. Да? Вот расширение я удаляю ничего страшного в этом нет потому что все сид фразы от конкретно данного кошелька MetaMask у меня есть я потом этот кошелек легко смогу восстановить все я удалил далее в принципе можно управление дополнениями открыть здесь написать MetaMask, кликнуть enter поиск заметьте что я все действия сейчас делаю в firefox если у вас Минтер и Минтер Трейд открыты будут именно в Хроме, то, соответственно, Метамаск вам нужно будет устанавливать именно в браузер Chrome. Я же в данном примере показываю на примере Firefox. Вот у нас Метамаск, я кликаю и кликаю добавить Firefox. Надо будет немножко подождать. Тут появляется кнопочка на добавление, кликаем добавить, и у нас Метамаск добавился. Кликаем по иконке. Открывается вот такая страница, кликаем «Начало работы». Так, нет, у меня уже есть секретная фраза. Да, давайте настроим. Это при восстановлении кошелька. Мы сейчас создаем новый, поэтому кликаем «Создать кошелек» на второй вариант. «Создать кошелек». Я согласен. Вводим сюда пароль. Используйте большие буквы, маленькие буквы, специальные символы, числа. Минимум 8 знаков. Далее соглашаемся с условиями, кликаем «Создать». Ну, сохранять я не буду, я лучше запомню. Кликаем «Далее». Сейчас как раз сит фраза появится, которую вы не должны никому показывать, нигде светить. Просто перезаписать куда-то себе в блокнот пару раз, в парочку блокнотов, чтобы... Нигде у вас на компьютере это все не хранилось, либо на телефоне, потому что и на компьютере, и на телефоне все это можно взломать, вскрыть, посмотреть. Поэтому лучше просто куда-то переписать и не терять. Я вам их показывать не буду, кликаю «Далее». Мне предлагается сейчас в данном поле ввести эти фразы в том порядке, в котором они у меня ранее были представлены в момент сохранения. Да? И я их здесь уже по порядку ввожу. Все, я их ввел, кликаю подтвердить. Все, поздравляем, мы прошли тест. Кликаем, все выполнено. И у нас открывается Metamask в таком вот виде. Изначально у нас в Metamask загружена именно версия с эфиром, то есть сеть эфира. Сети Binance Smart Chain у нас здесь нет. Как сделать так, чтобы Binance Smart Chain здесь прописать? Можно зайти в поиск. И написать добавить сеть Binance Марчей, например, на Metamask. Да? Вот у нас Академия Binance. Можно взять вот здесь. Давайте откроем, посмотрим. В принципе, все, что нужно, я вам под этим видео оставлю. То есть имя сети нужно будет скопировать. Давайте обратно вернемся. Так, вот у нас. Добавить сеть, пожалуйста. Имя сети прописываем. Прописываем URL-адрес. Вот он. Прописываем также идентификатор. Цепочки, символ валюты. Так, здесь 56 можно руками прописать. Так, 56 же, да? Да, 56. Символ BNB. И адрес проводника. Он не обязательно, но можно, в принципе. Все. Кликаем сохранить. Не обращайте внимания, что подсвечивает красным. Ничего страшного. Все. У нас сеть Появилось. То есть есть сеть эфира, которая была изначальная. И сейчас у нас добавлена с помощью нас сеть Binance Smart Chain, в которой мы сейчас находимся. И смотрите, для того, чтобы потом мы могли активировать наши уровни наши уровни на этом сайте. да, То есть матрицы активировать за 20 долларов, там за 40, за 80 и далее. То есть войти в данный проект как пассивные участники, либо активные участники нам нужно отправить USDT на Minter, то есть сюда. Изначально нам нужно в Metamask добавить USDT. Можно здесь это сделать, можно не в браузерном варианте, а в расширении. Вот здесь открыть и импорт токенов нажать. Только какой вариант USDT добавить? Понятное дело, что нужно добавить вариант USDT в сети Binance Smart Chain. Да? BEP20. Как это сделать? Нужно зайти в CoinMarketCap, market cap найти с вами USDT вот у нас Tether USDT, открываем здесь представлена сеть эфира нам нужно найти Binance Smart Chain BIP20, вот он копируем адрес идем обратно в Metamask импорт токенов прописываем адрес контракта и добавляем токен вот таким вот образом импорт токенов все отлично. Возвращаемся обратно. И важное примечание, дорогие друзья. Я вам сейчас показал добавление Binance Smart Chain сети да, и добавление токена USDT на новом кошельке. И я говорил о том, что если у вас уже Metamask кошелек есть, возможно для форса вы его создавали, возможно для чего-то другого вы уверенные в этом кошельке, то новый создавать не надо. Просто можете так же, как я, добавить сеть Binance Smart Chain, как я делал это в этом видео, и добавить USDT формата web 20 для данной сети в уже существующем вашем кошельке. Надеюсь, понятно. Теперь моя задача. Пополнить данный кошелек. Я покажу во второй части, как это сделать. Из данного кошелька Metamask с помощью привязки к минтеру отправить USDT уже сюда, в минтер чтобы мы потом на старте проекта могли эти USDT использовать для прокупки матриц. Буквально через пару секунд мы этим и займемся. Итак, дорогие друзья, пополнить баланс MetaMask, баланс именно токенов USDT формата B20 мы можем несколькими способами. Первый способ это биржи. У некоторых из вас, я знаю, есть Binance, вы работаете с Binance, может торгуете, может просто покупаете монеты. У меня в данном случае Binance открыт, USDT некоторое количество есть. Если у вас не USDT, что-то другое, например, BNB, вы легко можете во вкладке кошелек, Fiat и Spot зайти, нажать торговать, перейти на страницу BNB, USDT, либо что-то еще и USDT и продать BNB в обмен на USDT. И потом уже USDT отправить на нужный вам MetaMask кошелек. Так, медленно грузится, потому что с VPN работает. То есть, по сути, вы заходите, кликаете «Market», выбираете все количество монеты, которые хотите продать и получить USDT, и кликаете «Продать BNB» в моем случае. да. У вас ордер сработает, потому что по рыночной цене. Далее вы переходите обратно. Когда USDT уже у вас на балансе, вы переходите обратно. Копируете номер кошелька. У BNB и USDT в данном случае один номер кошелька. Вот он, аккаунт один. Номер кошелька, да? Переходите обратно. Находите USDT. Кликаете вывод. Вводите адрес. Выбираете сеть. В данном случае BNB Smart Chain b 20 Да, я уверен. И в данном случае я отправляю все монеты. Все монеты, все 48... Долларов, да, по сути. Ну, есть некоторая комиссия, потому что это биржа. Тут должна быть комиссия. И по итогу я получу 47,7 USDT на мой Metamask кошелек. Все, кликаю вывод. Подтвердить. Продолжить. Прохожу опрос. Поотверждаю. Отправить. Ок. OK. Продолжить. И получаю необходимые коды. Эти пароли одноразовые, поэтому легко можно их показывать. Все, кликаю завершить. Далее нужно будет просто дождаться, пока эти usdt у меня придут вот сюда на MetaMask. Вот сюда на MetaMask. Они приходят не моментально, но довольно-таки быстро. Так, подождите, апелляция, выводи средств, снять ограничения. Тут какие-то проблемы, тут какие-то проблемы. Возможно, они только у меня, возможно, они у всех. Проверка персональных данных. Ладно, я эту проверку попозже пройду. Но ну, в данный момент, получается, у меня эти деньги пока не уйдут отсюда, да? Ладно, поэтому этот момент пока пропустим. У кого работает нормально Binance, те будут пользоваться. Второй момент, второй способ, наиболее используемый, это обменники. У меня в данном случае есть, например, денежка на Яндекс-кошельке Юмони. У вас может быть на карте. Вы вводите тот или иной запрос: обмен Юмони на USDT B20, либо обмен Visa, MasterCard, Тиньков на USDT B20. И находится мониторинг обменников. Находится он по адресу bestchange.ru. Давайте перейдем. Обменников не так много, и нужно ориентироваться по резерву. По курсу ну самый выгодный курс это верхний курс и от суммы которая доступна для минималки да тут от 5000 здесь от 10. ну давайте я сову возьму за пример от 5000 тем более там самая лучшая цена самая лучшая цена заходим это может быть обмен с карты например на usdt в 20 я в данном случае использовать буду именно Саву, давайте я отключу в данном случае, чтобы не тормозить VPN. Так, отдаю я... Ну, сколько будем отдавать? 14, давайте. 14 тысяч. Получая 218 USDT. Вводим почту. Вводим почту номер кошелька и кошелек USDT BEP20. Ну, в данном случае это кошелек именно вот этот. Вводим, кликаем обменять сейчас, перейти к оплате. Так, для завершения операции обмен совершите следующие действия. Вы меняете 14 тысяч. Так, вот на этот номер карты отправляем 14 тысяч. Так, заходим сюда, кликаем. Переводы. На банковскую карту. Новая карта. Номер карты. Дальше. Указываем нужную сумму из баланса ну с комиссии получается больше это я учел и кликаем заплатить ну и соответственно получаем sms на телефон если у вас аккаунт защищен с помощью смс все я SMS ввел перевод у меня прошел я возвращаюсь обратно кликаю я оплатил все, в течение 5-60 минут деньги должны поступить, тезеры USDT формата BEP20 должны поступить на мой кошелек. Как только поступят, мы с вами продолжим. А касательно Binance, да, дорогие друзья, с Binance могут быть проблемы. У меня верифицированный аккаунт на Binance, но тем не менее, вы сами видите, что в данный момент я натолкнулся вот на такую проблему опять же, в данный момент для меня конкретно не подходит. Вы же можете использовать u -Money, либо можете выбрать любой другой вариант, например, Сбербанк на Тезер BEP20. Тут много обменников. Ну, например, взять вот этот обменник от 5000. Вот, пожалуйста. Тут большие суммы, здесь уже поменьше, но курс, опять же, не такой выгодный, как в самом начале. Да? Принцип тот же самый, что и с U-Money. Кликаете «Обменять». Продолжить, вводите номер карты, FIO, адрес получения, то есть какой именно кошелек USDT, продолжить, e-mail не забудьте написать и далее по инструкции. То есть вы отправляете с карты на карту, получается, вам отправляют уже денежки на ваш кошелек USDT, на ваш конкретный кошелек MetaMask. На этом все, но не переключайтесь, через пару минут, когда USDTшки у меня поступят на баланс, мы с вами продолжим. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. Долгое время меня не было за компьютером. Заявка у нас обработана. Давайте обновим данную страницу. Тут написано «Принято в обработку». Давайте перейдем к заявкам. Заявка обработана. Заявка обработана. Мы это можем увидеть, когда перейдем на Metamask. Но я в дополнение хотел бы сказать, что я верификацию дополнительно прошел на Binance и также отправил монеты 47.7 токенов USDT. Ну, там помотал головой, открыл рот и так далее. То есть верификация такая, слабенькая, несложная. После этого у меня денежки все пришли на баланс. Вот он, USDT, 265 долларов. У вас нет транзакций, Ну, конкретно с этого кошелька еще транзакций не было. Приходили именно сюда монеты, но отсюда еще не уходили. Поэтому, соответственно, транзакций пока нет. Ну, получается, 218 пришло у нас с U-Money. При помощи обменника и 47 с лишним пришло уже с бинанса что хотелось бы сказать я сейчас завел 265 монет этого хватит наверное на 4 где-то да? на 4 уровня может даже на 4 уровня не хватит я сейчас не буду считать я на старте буду заходить скорее всего на 7 матриц 8 стоит уже 2560 по моему а вы же можете зайти по минималке чем на большее количество матриц вы заходите тем с большего количества матриц вы потом будете получать. Либо пассивно, ну, либо активно, если вы планируете в данной партнерской программе работать именно активно. То есть минималка 20 долларов. Итак, далее эти монеты USDT нам нужно перекинуть в консоль Минтера. Для этого заходим в Minter Network. Вот вывод. Выбираем здесь Binance Smart Chain. Далее кликаем Metamask вот сюда. У нас срабатывает кошелек. Мы кликаем далее. Подключиться. Все, мы подключились. Мы подключились. И мы видим, что у нас здесь кошелек и здесь кошелек совпадают. Далее мы здесь, в этом вот поле, выбираем монету. USDT, BSK. Здесь прописываем количество. Соответственно, у нас количество показывает еще в нижнем поле. 265. Мы можем выбрать все монеты. Так, здесь отличается 263, здесь 265. То есть какая-то сумма у нас уходит на комиссию. Если я сейчас кликну пополнить, у нас Metamask запустится и здесь будет выдавать ошибку, потому что у нас нету BNB. К сожалению, нету BNB. Поэтому дополнительно, дополнительно давайте кликну отклонить. Нужно будет на этот кошелек мне сейчас закинуть BNB. Как я это могу сделать? Опять же, я могу обменять bnb где-то на бирже где-то на бирже то есть могу могу зайти например выбрать сбербанк и далее binance coin Web 20 пожалуйста но нам bnb нужно в небольшом количестве поэтому желательно у кого-то найти может быть посмотреть по другим кошелькам может есть вариант перевода с биржи например у меня сейчас вот в данный момент на бирже есть BNB небольшое количество, но я оттуда перевести не смогу, потому что там минимальный перевод. Если сконвертировать именно в долларах, получается, да, должно быть 10, по-моему. То есть, если я кликну вывод и попробую отсюда вывести BNB, сюда, например, у меня не получится. У меня не получится, потому что, ну, насколько я помню, должно быть не меньше 10. Ну, в пересчете именно на. Доллары. Хотя нет, хотя нет, здесь в данном случае я могу, оказывается, данное количество BNB отправить отправить на Metamask кошелек. То есть, в любом случае, если вы пополняете кошелек Metamask, вы должны пополнить USDT на ту сумму, на которую вы планируете купить уже уровни да, матрицы 20, 40, 80. 160 и так далее. Минималка 20. И плюс небольшое количество BNB у вас также должно быть на кошельке для оплаты комиссии. Я как раз сейчас занимаюсь тем, что перекидываю BNB. Было бы, конечно, печально, если бы этого BNB у меня не было. А так я постараюсь какое-то количество BNB закинуть, наверное, на кошелек, чтобы помочь своим партнерам. Вам нужно будет просто написать мне, например, сказать, вот, Мулат, мне нужно BNB, небольшое количество, я тебе на карту отправляю, предположим, там, не знаю, 100 рублей. Ты мне скидываешь BNB на мой кошелек, указываете кошелек. Сначала говорите конкретно, какой у вас кошелек в Минтере, чтобы я проверил, партнер вы мой, либо не партнер. То есть все это дело будет проверяться. Опять же, если у вас другой куратор, вы пишите своему куратору. Если я у вас куратор в данном проекте, вы пишите уже мне. Тем более я потом полноценный мастер-класс по заработку в данном проекте буду дополнительно записывать для своих партнеров. Плюс буду других спикеров приглашать, чтобы они помогали вам зарабатывать в этом проекте больше. Так, ваш запрос на вывод рассматривается. Кликаем ⁇ Завершить ⁇ Ну, в данном случае может прийти не сразу. То есть надо будет смотреть. Надо будет смотреть. Мы видим, что сразу пришло, да? То есть в данном случае, в данном случае мы можем. Давайте. Снова. Обновить и снова повторить то, что, в принципе, нам нужно. Binance Smart Chain вот здесь у нас, да? Подключен вот этот кошелек. Мы его недавно подключали. Тут выбираем монету. Нам количество показывает. 263. Ну, все еще у нас почему-то не оранжевая, но мы сейчас будем проверять, нормально ли у нас сейчас пройдет. Кликаем «Пополнить». Вот сейчас у нас нормально, потому что BNB на счету у нас имеется. Все, кликаем «Подтвердить». И надо будет подождать. Подождать, пока у нас данная транзакция пройдет, и пройдут уже подтверждения. Видите? Нулевая. То, что у нас привязан кошелек. Так, вот у нас подтверждено. Подтверждено, да? Давайте посмотрим. Но деньги еще на кошельке. Деньги еще на кошельке. Что нужно сделать? Вот теперь нажимаем по оранжевой кнопке «Пополнить». У нас снова MetaMask запускается. Запускается тоже небольшая комиссия. И мы кликаем уже во второй раз. То есть первый раз мы кликнули, чтобы соединить кошелек до конца с данным сервисом Minter. Второй раз мы уже отправляем деньги с MetaMask именно в Minter. Все кликаем подтвердить. И ожидаем. Здесь мы видим уже транзакцию. Все транзакции у нас Подтверждено. далее идем чуть выше кликаем кошелек так давайте посмотрим отсюда у нас доллары пропали и сюда только что пришли то есть нужно некоторое время пока пройдет необходимое количество подтверждений то есть одно подтверждение это еще мало после чего я перешел после первого подтверждения и у меня пока ничего не было но по мере того, как подтверждений стало больше, у меня данная сумма уже на кошельке отобразилась. Все, дорогие друзья, вот таким вот образом можно пополнить кошелек с помощью USDT в привязке к вашему кошельку Metamask, имея на счету USDT и, соответственно, на комиссию надо будет немножко BNB. Я BNB, скорее всего, скоро пополню, и вы сможете уже ко мне обращаться. Просто надо будет сказать, какой конкретно у вас кошелек в Минтере, чтобы я проверил, вы мой партнер, не вы мой партнер, потому что все кошельки партнеров, которые завели Минтер кошелек и подключились к этому сайту, именно по моей ссылке я их вижу. Я вижу их кошельки и могу сказать, да, ты мой партнер, я тебе буду в данном случае помогать. На этом все, спасибо за внимание, будут вопросы, пишите, ждем старта, до которого в принципе осталось не так много времени. Здесь можно будет зарабатывать как пассивно, потому что есть очень много элементов для пассивного заработка, так и зарабатывать активно. На что, в принципе, я ориентируюсь, некоторые мои партнеры топовые ориентируются. Спасибо, будут вопросы, пишите, готовьтесь к старту, создавайте свои кошельки в Минтере, подключайте эти кошельки уже к Минтертрейд сайту на котором у нас будет партнерская программа будут идти уже сами вот эти транзакции до да, ставки не ставки и так далее и будут происходить другие операции и как я сегодня показывал заводите MetaMask кошелек либо используйте уже текущий ваш если он у вас имеется подключайте сеть Binance Smart Chain, пополняйте bnb usdt и пополняйте кошелек, децентрализованный в Минтере. На этом этапе мы уже готовы к старту. Мне осталось немножко докинуть денег. Вам, скорее всего, тоже. Поэтому увидимся в следующих видео. Скорее всего, уже видео по активации в данном проекте. Хорошего дня. Пока.